Друзья, что если я вам скажу, что вы можете пользоваться темной темой не только в ваших смартфонах, а именно iPhone или iPad, а еще и в браузерах. Скажите, а это, это уже есть, на некоторых сайтах поддерживается, на сайтах да. Но такие как почта, там еще Apple сайт, еще какие-то другие сайты, Нету выбора темной темы. что если я вам скажу, что можно все-таки сделать так, чтобы была темная тема в браузере, когда вы будете серфить? Это очень приятно для глаз в ночное время. Если вам интересно, как это сделать, досмотрите видео до конца. Пока добро пожаловать на канал, был с вами Владимир. Драй в различные мобильные игры, особенно в те, которые требуют донат, в какой-то момент вы осознаете, что игра вам не подходит. Здесь есть несколько решений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 Здесь никакого риска, вы оплачиваете работу только по факту выполнения После того, как деньги поступят на вашу карту Все контакты в описании под видео и закрепленном комментарии Некоторые сайты, которые действительно это поддерживают а На некоторых сайтах этого нет Но с помощью расширения мы сможем это сделать Именно расширение в браузере Safari Используем только стандартные способы И естественно стандартный браузер Safari, который имеется на iOS устройствах Давайте же посмотрим, как это сделать Итак, друзья, сейчас я вам продемонстрирую браузер Safari. Те страницы, которые не имеют темной темы по умолчанию, но мы сейчас с вами ее сделаем. Переходим в настройки, нажимаем управление расширениями, активируем наше расширение. Вот, переходим в само расширение и его включаем. Все, после этого все браузеры, страницы, те, которые не имеют возможности перейти в темные режимы, она будет в темном режиме, даже поисковая страница Google. Не имеет значения, все будет в темной теме Красиво, приятно для глаза Особенно в ночное время Ну, как для меня, по крайней мере, напишите вы в комментариях Используете ли вы темную тему Для вас лучше темная или светлая тема Вот и все, друзья, если вам будет интересно, что это Что это за программка, как ее установить Спускаемся ниже в закрепленный комментарий Под этим видео, я оставлю ссылочку На данное приложение И вы сможете точно так же использовать Это расширение будет вам темная тема Дальше больше, скоро увидимся Далее, до скалы